Конечно, обидно начинать чемпионат с поражения, были у нас моменты, конечно, чтобы перевернуть игру, забить гол, но не получилось у нас сегодня взломать оборону команды Приходится начинать с поражения, что делать? Будем думать, как карапаться, потому что моменты есть, создаем моменты, но это, последней точки нет. Завершение. Конечно, хочется отметить, что гол тоже пропустили со стандартом, но до этого эпизод был, стандарта-то не было, углового не было. Мяч ушел от э, игрока Руха на угловой. Здесь получается, ставят стандарт угловой, нам забивается этого стандарта гол. Так что, немножко неприятно такие моменты. Простой, простой эпизод, тем более судья был рядом. Но, значит, так и должно быть. Уважаемые коллеги, представляемся и в микрофон. Задаем ваши вопросы. Кто первый? Если вопросов нету, а, учим. Ребята уверены тогда. Сергей Петрович, можете объяснить замену Бруччина Климовича? Мы уже начали рисковать, мы уже перешли на игру в четыре защитника, хотели забить, конечно, уже пошли большими силами вперед, получилось взломать оборону рух. Они очень компактно оборонялись всей командой, не просто было взломать, хотя моменты были, но не получилось. Следующий вопрос, Владимир. Сейчас везде тема номер один – коронавирус. Как относитесь к тому, что в Беларуси чемпионат продолжается? И вот какие меры принимали именно в своей команде как-то обезопасить? Ребята, у нас вопросы не только по игре, поэтому, пожалуйста, если есть еще вопросы по игре. Ситуацию с коронавирусом мы уже комментировали, поэтому она тут с почтой. нечего. Как... Хабиков Никита, футбол Беларуси. Сергей Петрович, три поражения команды на старте. В какой форме находится команда? Готова ли она к сезону? Да, сезону мы готовы, но, понятно, результат отрицательный, но я думаю, все будет хорошо. Будут ли еще вопросы? Максим? Что по ходу матча вам подсказывал Сергей Витальевич Гуренко? Вы говорили с ним по телефону на скребнике запасными? Ну, понятно, мы были с ним на связи. Мы обсуждали перестроение, которое мы можем сделать, чтобы изменить ход игры только по игровым моментам.